Приветствую вас, друзья! Продолжаем рубрику анонимных вопросов. Сегодня мне поступил вопрос от женщины по поводу ее брака. Мой брак на грани развода, стоит ли его сохранять? Ну, первое, что я сделала, это составила харар на момент задавания этого вопроса. И тут по границам домов, ну, знаете, есть указание на то, что человек, видимо, уже какое-то решение для себя принял. И вопрос задан уже, ну, скорее всего, ну, так, просто для того, чтобы подтвердить свое решение. Еще здесь Луна без курса с 3 октября часу ночи по 3 октября 11.35 Луна без курса В принципе Луна является самым главным сигнификатором вопроса поэтому я думаю что вопрос уже не актуален или, или же возможен вариант на то что ответить на него можно таким образом карта не радикально и по поводу того Стоит ли сохранять брак? Ответ. Нет, не стоит. Но, но я все-таки решила еще себя перепроверить и построила карту на момент прочтения этого вопроса. Ну, вдруг я что-то там неправильно поняла. Я его прочла в 11 часов. Сегодня. Смотрим. Здесь уже карта немножечко другая мы видим, смотрите, управитель вопроса находится в оппозиции уран, не Уран, а извините, Юпитер ретроградный он не очень хороший Луна все еще без курса управитель седьмого дома партнерства Венера в первом, то есть видно, что человека очень сильно волнует этот вопрос но еще здесь есть такой интересный аспект вот от Венеры к Плутону секстиль, тригон к Нептуну, квадрат к Юпитеру. И здесь эти аспекты указывают на то, что сам по себе партнер, он в принципе любит, любит, ну партнер имеется в виду муж, любит нашего анонима, и в общем-то он как раз вот на развод не настроен. Но, учитывая, что Луна все еще без курса, мы все-таки... Можем утверждать, что нет, не стоит, к сожалению. Ну хорошо, давайте теперь разбираться более подробно. Посмотрим возможности в соляре развода у одного, у одного из супругов, поскольку у второго мы не знаем время рождения. И посмотрим на момент их совместимости. Собственно, что может... Ну, что так негативно влияет на их совместную жизнь. Я задала вопрос, в общем-то, а что вообще, какая основная причина? Ну, мне ответили, что человек себя ведет, муж, неподобающим образом, скандалит, и причем даже на ровном месте. Сейчас есть такое модное слово у психологов, называется «абьюз». Вот есть признаки такого абьюзивного отношения, агрессия, ну, в общем-то, устала ждать. что что-то изменится наш аноним и рискнула на кардинальные перемены своей жизни. Ну, а мы попробуем разобраться, стоит это делать или нет. Решение, конечно же, будет за ней. Ну, давайте посмотрим на нашего анонима. Ну, в принципе, характер достаточно неплохой, Венера таких заботливых девах, в деве заботливая. Обычно, когда Венера в деве, то человек свою любовь старается показывать поступками, то есть заботой о ближнем. Ну, достаточно гармоничная карта, очень много земной энергии, я вижу. Да, в земле. Личные планеты Венера, Марс в земных знаках. Это говорит о том, что для человека важно постоянство, достаток. Но, но Луна во льве, а луна во льве это желание признания, желание, чтобы ну, как-то человека хвалили, желание, чтобы ну, какие-то ее достижения были признаны. То И еще это, поскольку луна вверху карты, это еще ориентация на социальный успех, на успех в обществе и знаете, желание что-то сделать для своего окружения я бы, глядя на карту, я бы не сказала что для человека очень сильно важна семья, вот знаете, такой привычный для нас традиционный домострой вот для нее как раз вот интересно где-то вот находиться в постоянном движении заниматься карьерой своей хотя она сама и рак раки, они в общем-то такие домоседы ну, если она свою карьеру воспринимает как, дом, как, как домашние дела, как ведение домашних дел, то может быть. То есть, если она вот сделает из своего дома карьеру, то да, может быть. Но если нет, то может быть очень такая, знаете, серьезная увлеченность какими-то общественными делами. Вот для нее было бы благоприятно участвовать в делах, связанных с семьей, с семейными ценностями а по партнерству смотрим, значит лилит здесь рядышком стоит, смотрите, лилит в рыбах это указатель того, что партнер может прийти как учитель, как обманщик как лжец, человек, который ну, может знаете, какой-то негатив нести в вашу жизнь. И причем в этом ваша карма. Ну, то есть вы обязаны ее отрабатывать в этой жизни. Ну вот, читаем. Загадочная беспощадная кармическая точка лилии в седьмом доме искажает представление о браке и застилает взор пеленой тумана касательно будущего мужа или жены. Так, зависимость от партнера. Любовь застает в расплох. Ну, короче, есть показания к тому, что можете влюбиться в человека, который может оказаться не совсем ваш. Вот так вот. Еще этот человек может вас обманывать, изменять, предавать. Ну, такое, ошибки. То есть, велика вероятность ошибиться в своем партнере. Но на самом деле, здесь касается дела не только лишь своего партнера по браку, но и любого другого партнерства, делового сотрудничества в том числе. Причем, преодолеть Искушение влюбиться не в того или войти в партнерство не с тем, достаточно велико. Важно бескорыстно любить и не обманываться насчет других. То есть воспринимать человека таким, какой он есть на самом деле. Еще это лилит может давать взаимоотношения с такими проблемными партнерами, как наркоманами ну и прочими антисоциальными элементами. Ну, в нашем случае немножко другая ситуация. Давайте к ней вернемся. По формуле души вы очень настроены на семью. Ну, вообще я не представляю представителей знака Зодиака Рак. Без семьи, вне семьи. И очень серьезно к ней относитесь. Тут, видите, Сатурн подходит. Здесь, наверное, еще был пример матери в чем-то. Хорошо. Что у вас тут по мужчинам? Угу. По мужчинам. Вы знаете, идеально для вас был бы человек или из другой страны, другого менталитета по Юпитеру. Может быть, еще как-то он связан с милицией или с военной сферой. Ну, такой сильный, мужественный. Избегайте слабаков, алкоголиков и людей, которые ну, не могут совладать с какими-то своими зависимостями. Обманщики, да, тоже могут быть. И еще, знаете, люди, которые манипуляторы. Ой, как вот тут они вас просматриваются. По формуле души тут у вас есть указание на то, что что-то у вас произошло в вашем сознании два года назад. Сейчас... Хорошо, ладно, я это наконец оставлю, в свое предположение, когда посмотрю соляр. Это карта вашего партнера. Так, и что она нам показывает? Она показывает. Так, смотрим карту вашего партнера. Я могу сказать, что карта у него достаточно неплохая. Я бы сказала, что максимально гармонично насколько это возможно. Венера и Марс личные планеты, которые отвечают за то, как человек относится к материальным ценностям, как он проявляет свои чувства, они с вами практически идентичны Здесь вы очень схожи. И я могу говорить о том, что человек достаточно харизматичен, очень интересен. Мы не знаем точно во время рождения, но предположительно, если он родился вот там после 8, ну, где-то в районе 8, то здесь на него, вы знаете, как-то партнерство не очень хорошо влияет. То есть ему жениться-то не обязательно нужно было в этом воплощении. Есть указания на то, что... Человек может как-то не совсем адекватно воспринимать реальность по соединению лилит с Солнцем, потому что Солнце это наша творческая энергия, а лилит она что-то искажает. Вот как будто бы он как-то искажает свою собственную ценность в глазах других. Он на себя как-то видит, на себя смотрит по-другому. Он видит себя не таким, какой он есть на самом деле. Еще это часто несет указание на то, что у человека могут быть проблемы со зрением правый глаз. Вот что-то, знаете, с правой частью лица. Ну, напишите потом, если захотите. Вообще, он очень дружелюбный, очень активный. У меня есть такое ощущение, что он очень много внимания уделяет своим друзьям. И, наверное, в большей мере, чем своей семье. Что может вас даже обижать. Очень умный, очень. Не дурак. С Сочетание Меркурия с Ураном говорит о том, что человек может быть, знаете, такой... Ну, может быть, не очень гибкий, но острый на словцо, причем мгновенно. Вот знаете, что-то сказа сказать может такое, что может обидеть. Вот знаете, с такой поддевкой. Ну, прям каких-либо таких явных абьюзивных признаков в нем я по карте не вижу. А вот по формуле души у него здесь есть некоторое указание. Вот видите, в центре Сатурн как бы борется с Венерой. Венера это мягкость чувства, это любовь и указывает на Сатурн. Холодность чувства. Кстати, вот это само по себе сочетание может указывать на некую, такую, знаете, заниженную самооценку. А ну-ка сейчас. Да, все верно. Смотрите, Венера в Козероге. Козерог управляется Сатурном. Да. Да, Здесь есть небольшой удар по самооценке, смотрите, для него его идеальная женщина, это та, которая очень активная, очень общительная, дружелюбная, но при этом она должна быть очень-очень скромной, трудяшкой, знаете, такая холодная, снежная королева. Ну, есть предположение, что, возможно, вот его мать какой-то такой была, или мало любви он получал. И теперь вот, ну, то есть такое чувство, что он кого-то из родителей копирует. Кто-то так себя вел просто-напросто в семье. Ну, похоже, всего мать, потому что здесь Луна, Луна это мать, она на орбите Марса очень такое. Хотя здесь и Солнце тоже находится, может быть, оба родителя такие... Несколько прохладное. Смотрите, у него здесь через год, через год, ну, ему еще, наверное, и 40 не исполнится, что-то у него произойдет. Там у него по Марсу точка жизни пройдется. Ну, еще здесь указание есть на то, что ему нравится один единственный тип женщин. Вот она должна быть социально активной, социально значимой в обществе. Ну, например, может быть, преподавателем, может быть, доктором. Может быть, даже быть выше его по статусу. Давайте посмотрим вашу совместимость. Ну, вот ваш круг, вот оно, внешний, вот ваше солнышко в раке, его солнышко в стрельце. Ваш узел показывает на то, что вы его должны чему-то научить, знаете, в мужественности, умению, умению проявлять себя в обществе. С какой-то мужской части. Интересно, что видите, его узел северный тоже, ну пусть не в соединении, но почти с вашим солнышком. То есть вы друг для друга учителя. На самом деле очень неплохое сочетание. Да, я могу однозначно сказать, что вот по этим вот сочетаниям, по узлам... И с Сатурном, Солнцем, то между вами 100% кармическая связь, очень серьезная, причем вы на него как-то, вернее он на вас активно должен воздействовать, вы знаете, он вас может еще раздражать, потому что его Марс, это планета активности, находится в вашем первом доме, ваш первый дом попадает, то есть он попросту может вас бесить все время на финансовую сферу здесь неплохое влияние секстиль венера луна есть его луна в вашем четвертом доме венера вы знаете очень неплохое неплохое хорошо ладно давайте посмотрим дальше ну, я построила композит здесь по Хшиновской. Смотрите, первое, начало ваших отношений здесь по дьяволу, то есть, возможно, это было связано на сексе. Вторая часть отношений, семья, 18-й аркан, он связан непосредственно с домом с семьей и окончательно 19 он связан с солнцем то есть я не вижу чтобы вы расстались прям 100% ну как минимум может быть какая-то дружба общения между вами останется плюс ваша общая кармическая задача здесь 8 аркан он связан со справедливостью справедливость очень четко показывает на э, наличие кармических общих связей, взаимных долгов друг с другом и часто эти долги реализуются именно в совместном браке Ваша главная проблема здесь идет одиннадцатый аркан это насилие читаем, агрессия, насилие физическое, психологическое, ссоры конфликты, болезнь как способ привлечь внимание к своей персоне как решить проблему Император, четвертый аркан. Это брак. Это официальный брак, официальные отношения. Хорошо. И так, совместная задача я рассказала. И как реализовать совместную задачу. Здесь 22 аркан. Ну, это что-то нужно делать новенькое вместе. Здесь шут будет в данном случае. Идти вперед, прорваться через что-то, через какие-то препятствия выйти из ограничивающих обстоятельств. Ну, у меня здесь есть два варианта. Либо родиться местного ребенка, его вырастить, воспитать. Ну, или, может быть, просто выйти из этих отношений, ну, не знаю, как обновленными что-либо. Что шут, он часто говорит о выходе. Но брак здесь был обязательным. Так, По соляру, Ну на этот год до дня рождения следующего года есть указания на то, что могут быть изменения, но вы знаете, как по мне, здесь больше похоже не официальный развод, а как разъезд, как будто бы разъезжаетесь или переезжаете в какое-то другое место, потому что у вас луна попадает в девятый дом. А девятый, он связан с, да, с какими-то путешествиями, с переездами. Зона семьи у вас как-то, знаете, в стабильном положении. Как будто бы нет еще каких-то перемен. Но, вы на грани. Я это чувствую, потому что уран, ну, хотя нет, урана в зоне партнерства не дает пока резких событий. Вы знаете, если говорить о Соляре то соляр на ближайший год не показывает. Но давайте я посмотрю следующий. Ну, начиная с, 2, с середины 22-го, что там у вас может быть? Так, здесь Марс соединяется с вашим Марсом, <как> образует напряженный аспект к Урану, да, вот, вот вы знаете, 22-23 год больше похож на разводный, тем более, что здесь еще и в солярном 10 доме ваших, Главных целей еще и Луна попадает а там, где Луна, то есть она указывает на смену социального статуса. Единственный, ну еще есть плюс в том, что то, что будет происходить, это будет достаточно легко. У вас будут покровители даже какие-то, которые будут вам помогать. Но в зоне семьи, да, есть указание на то, что что-то закончится есть об окончании брака указания есть хорошо давайте я посмотрю по другим показателям вы знаете по дирекциям от каких-либо ярких прям показателей тому что может быть развод хотя вот смотрите у вас здесь есть оппозиция от луны к лилит искушение искушение ну, к чему-то привести ваши взаимоотношения с партнером хорошо давайте сейчас посмотрим на момент здесь и сейчас вообще, что у вас происходит в жизни. Так, здесь мы видим, что... Ну, ваша активность сейчас будет направлена... Немножечко ваша активность падет, касающаяся партнерства. Я могу сказать так, что если вы не решитесь на какие-то действия, ну вот уже в ближайших там... До, до конца месяца, то вы потом отложите этот вопрос на неопределенный срок. Потому что ближе к концу месяца у вас как-то наладится настроение, вы решите дать еще какой-то шанс. Ну, понимаете, суть в том, что человек-то не изменится. Тут, я думаю, для вас может быть выход такой или совместный поход к психологу и попытка попытка пересмотреть, может быть, что-то в ваших отношениях, что-то наладить в его характере. Ну, просто человек такой. Вот он такой, какой он есть. Но он вам был дан тоже не просто так. Очень таким значимым будет период к концу года. Вы почувствуете, что Тучи сгущаются над вами. И нужно что-то предпринимать. По событиям. Конец декабря. Так что сядьте друг с другом. Поговорите. Если он готов работать над отношениями. То тогда может быть. Есть шанс пока их еще сохранить. Если же нет. Тогда делайте выводы. Причем если... Обратите внимание на вашу формулу души, у вас где-то приблизительно через два с половиной года, может чуть-чуть больше, точка жизни пройдет по урану, а уран у вас тут как раз закрывает зону партнерства, и уран всегда связан со свободой и независимостью. То есть такое чувство, что вы добьетесь того, чего вы добивались. Но будет ли это свобода от чего? От змеины, уз или, может быть, от какого-то отношения? К себе негативного покажет время. Ну и опять же, если вернуться к самому началу нашей консультации, то ответ однозначный пока. То есть для меня вот два варианта ответа: что либо вы для себя уже все решили сто процентов, либо пока еще не время. Потому что человек все-таки для вас кармический, судьбоносный, он вам дал не просто так. И знаете, очень часто бывает, что когда мы заканчиваем отношения, которые не до конца проработаны, в которых мы не отработали свои задачи, нам дается следующий партнер, причем он может даться, даться еще, еще и хуже, еще и тяжелее будет с ним. Поэтому, может быть, пока и не стоит спешить. Но на одни его обещания, конечно же, не надейтесь если действительно вопрос именно в том, что вы мне сказали. Ну что ж, надеюсь, что я вам помогла. Подписывайтесь на мой, на мой канал, оставляйте, пожалуйста, свои лайки, комментарии. До встречи в следующих прогнозах.